Какая-то часть тебя уходит с тем, кого ты потерял. Ты знаешь, случаются в жизни страницы, где только читаются буквы печали. Застыли, как мертвые черные птицы, На белом снегу, без конца и начала. Я много страниц таких жизней жизни листал. Казалось, уже не смогу оторваться От этого белого с черным листа. Мне нравилось это. Хотелось остаться в стране одиночества, Судеб ненужных, Да так и ходить с непрекаянным сердцем, Но я вспоминал, что когда-то был нужен Девчонки одной, по-весеннему дерзкой, И память о ней, как цветная весна, Смывала из жизни все черные краски. Я слышал, как ночью поет тишина, И верилась снова в красивые сказки. Сейчас мы с тобою на разных планетах, И разное время нам годы считает. Ты снишься всегда мне, сплетенный из света, И это сплетение мой путь озаряет. Мы никогда друг друга не забудем, Но никогда друг друга не вернем. Берегите тех, кто вас любит. Они приходят внезапно, а уходят неслышно.